Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital. Сегодня тоже одно из экстренных включений. Тему, которую хочется прокомментировать, это дефолт. возможный дефолт России в 2022 году грядет, не грядет. Какова вероятность его наступления? Потому что международные рейтинговые агентства понижают кредитный рейтинг России, там до мусорного фактически, что государство российское не расплатится по своим облигациям. Что я по этому поводу думаю? Опять таки, это сугубо мое мнение, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией просто смотрим на самом деле широко открытыми глазами на то, что происходит. Выключаем, я не знаю, мозг рептилии, мозг млекопитающего, включаем неокортекс и что мы имеем на самом деле. Дефолт. Что такое дефолт? Дефолт это когда эмитент облигации, кто выпускает облигацию, не выплачивает в Обусловленную дату выплаты купонов не перечисляет купон, то есть инвестор не получает физические деньги на свой счет, то есть это называется технический дефолт, и он не получить может по двум причинам. Первая причина, она обусловлена какими-то техническими моментами, связанными с тем, что э, компания не банкрот который выпустила облигации или государство не банкрота, деньги есть, выплатить непосредственно возможность присутствует. Но по каким-то техническим причинам, да, я не знаю, серверы полетели, платежка не ушла, банк-агент получил средства для выплаты купонов, но по каким-то своим собственным проблемам не перечислил. Но причин может быть много. Именно технического характера, когда деньги есть, на выплату купонов, деньги на погашение самого выпуска облигаций есть, инвестор этих денег в оговаренный срок не получает. Второе, когда у заемщика, кто выпустил облигации, физически нет денег для того, чтобы заплатить, на расчетном счете нету и нет возможности заплатить, он фактически является банкротом и в этом случае это прям дефолт, да, потому что ну все является процедура банкротства и там включаются вот эти вот облигации в конкурсную массу для того, чтобы получить хоть какое-то возмещение держателем облигаций. То есть, когда вы понимаете, две вот эти вот вещи, то очень многое становится прозрачным. То есть, когда говорят про дефолт России, и сравнивают это с 98-м годом, в 98-м году была совершенно другая ситуация. То есть, была низкая собираемость налогов, цены на нефть упали, доходов бюджета практически не было, бюджет был дефицитным, и постоянно заимствовали, выпускали новые выпуски облигаций для того, чтобы расплатиться с предыдущими, да? то есть, сделали некую такую пирамиду ГКО. И поэтому здесь, когда мы говорим про 98-й год, был дефолт второго порядка, то есть вот второго вида, который я описал, что у государства нет денег, у правительства нет денег для того, чтобы расплатиться по своим обязательствам. Когда мы говорим о текущей ситуации, сейчас деньги у правительства есть на самом деле для того, чтобы выполнить свои обязательства. Сейчас и бюджет у нас профицитный при текущих ценах на сырьевые товары, и на нефть, на газ. Ну, то есть цены выросли. Да, Россия не продает там по 120 долларов за баррель нефть, продается со скидками там 28 долларов, 86-90 долларов за баррель продается нефть Марка Юрлс, объемы продаж, да, упали на 20-30%, процентов, но тем не менее в рублях по текущему курсу рубль-доллар и по текущей стоимости барреля нефти бюджет России получает в рублях столько же, сколько он получал до всех этих ситуаций, даже больше, даже больше, и поэтому деньги заплатить есть. И здесь у нас есть, соответственно, два типа обязательств. Первое – это внешние обязательства еврооблигации, где занимается иностранная валюта доллара и евро. И есть облигации федерального займа, которые выпускаются в рублях для локального рынка. И когда говорят, что Россия грозит дефолт, то в этом случае и рейтинговые агентства на что они указывают? Они указывают на то, что из-за того, что наложены санкции по Свифту, по золотовалютным резервам, по возможности покупать валюту, что вы инвесторы не получите оговоренный срок денежные средства от такого эмитента, как Правительство Российской Федерации. Вот на что указывает рейтинговые агентства. И люди, соответственно, от этого паникуют, что у нас будет дефолт. При этом деньги для того, чтобы заплатить, есть. И говорят, ребят, вопросов нет, мы заплатим. Но вы дайте нам возможность даже транзакцию элементарно в валютную провести. Второе, если вы являетесь резидентом недружественной страны, список который определен, мы вам пока не выплачиваем, потому что вы заблокировали золотовалютные резервы. Разблокируйте золотовалютные резервы, мы вам заплатим. Мало того, мы и от выплаты не отказываемся, мы выплачиваем, открываем вам отдельный счет С, на который падают все купоны, и как только будет разблокировано, вы, в принципе, все это непосредственно получите. И поэтому говорить о том, что у государства не будет денег для того, чтобы расплатиться, сейчас не приходит. Ну, то есть сейчас и собираемость налогов достаточно высокая, и нефтегазовые доходы высокие, конъюнктура помогает. И поэтому говорить о том, будет дефолт в 2022 году, я считаю, что его не будет. Мало того, людей же с каких позиций это волнует, это интересует. Почему слово дефолт у людей, которые там помнят 1998 год, ассоциируется вот с таким страхом, да? Что произошло? Государство не расплатилось по своим долгам. Многие банки... В восьмом году покупали, в том числе ГКО и ФЗ. И, соответственно, они или не смогли их продать, или не смогли их погасить. И получается, очень многие банки просто обанкротились, каким образом поступали, привлекали на депозит деньги у физических лиц, а сами эти деньги размещали в ГКО. По ГКО не расплатились. Соответственно, банки не смогли расплатиться с физическими лицами. И не только с физическими лицами, но они не смогли расплатиться и по счетам юридических лиц, которые имели счета в этих банках, потому что элементарно обанкротились. Ну, разрыв произошел, да, то есть баланса не хватило, активов, ликвидности банковской системы не хватило для того, чтобы вот этот провал по дефолту от государства чем-то был компенсирован. И получается, банки обанкротились, физические лица потеряли деньги, юридические лица потеряли деньги. И многие компании из-за этого обанкротились, а люди лишились непосредственно денег. И поэтому это страшно. Поэтому вот люди знают, что был какой-то дефолт, Россия объявила, и после этого денег в стране не стало не понимая вот этой вот цепочки зависимости. Когда мы говорим о текущем состоянии вещей, что мы должны понимать? Нам дефолт, вот лично нам, здесь, людям, живущим на территории России, нам дефолт грозит в каком случае? Когда государство не расплатится в первую очередь с российскими банками, с российскими физическими лицами, которые держат деньги в ОФЗ. И в этом случае тогда можно проводить параллели с 98 годом. Тогда это должно быть страшно, и тогда имеет смысл непосредственно, как тогда поступали спасения, было там купить доллары, да, или держать наличные деньги. Сейчас в этом необходимо нет как таковой по одной простой причине, потому что что касается резидентов дружественных стран, что касается российских резидентов, причем всех и юридических и физических лиц, никто не отказывается платить. Ни по облигациям федерального займа, ни тем более по еврооблигациям. То есть все будет выплачивать согласно срокам. И мы на самом деле сейчас на рынке видим выплату купонов и номера держатели облигаций получают. И когда у нас вот этот вот страх прошлого, да, когда дефолт был обусловлен тем, что самого правительства было банкротом и у него денег не было, перекладывают эти риски, эти страхи сюда, потому что опять не понимают вот этой вот цепочки, которая произошла в 98 году. Сейчас эта цепочка априори не работает, потому что деньги есть, с резидентами расплачиваются, платят вовремя. Мало того, если мы говорим про риски банковской системы, то центральный банк расширил объемы резервирования, уменьшил достаточность капитала банка, не переоценивает ценные бумаги и облигации, которые упали в цене, не принимает вот текущую рыночную оценку за факт, потому что понимает, что в любом случае в дальнейшем как бы это восстановится, и поэтому сокращать капитал банка из-за того, что он купил облигации, которые падут на открытие торгов там, может быть еще на 30-40% процентов, да, смысла нет как такового. То есть это вызвано какими-то там субъективными, а не объективными причинами. И в этом случае получается, что дефолт в том виде, в котором он был в 98 году и последствия, к которым это привело, я бы сейчас в настоящий момент не стал. Не знаю, насколько успокоил я вас или нет. Более подробно рассказываю об этом собственном телеграм-канале. Ссылка на него находится ниже под этим видео. Если интересно, проходите, присоединяйтесь. Буду рад там делиться на регулярной основе своим собственным видением по поводу происходящих событий в мире. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.